Привет ребята, добро пожаловать на канал, это уже 57 день по эксперименту, где на протяжении 100 дней я инвестирую в криптовалюту по 25 долларов. Сегодня в видео разберем все мои сделки за предыдущий день, я вам покажу сколько удалось заработать, также покажу монету, в которую сегодня буду инвестировать. Видео будет полезным, поэтому смотрите внимательно от самого начала и до конца. Первую сделку я открывал по монетиматик, стакане спота вижу крупную плотность и от этой плотности я рассчитываю словить какое-то небольшое движение на понижение. В данной ситуации я не ожидал увидеть какого-то прям хорошего шортового движения, мне важно было словить движение от этой плотности до этих плотностей. Но такого, к сожалению, не случилось, эту плотность разобрали, цена улетела на повышение, буквально за 3 минуты я был закрыт уже по 100 плосов в минус 23 доллара. Если посмотреть на график, то эта ситуация выглядела именно вот так. Хорошо то, что здесь мы быстро отступились, потому что цена в дальнейшем у нас улетела на повышение также ребята хочу вам сказать то что 15 октября лечу уже в москву там будет проходить privat money форум буду слушать так скажем богатых людей которые чего-то добились в своей жизни я тоже чего-то уже кстати добился но хочу добиваться еще больших результатов поэтому послушаем их вообще философию пообщаемся в кругу таких людей которые добились больших больших результатов поэтому если также кто-то захочет увидеться послушать таких вот ребят то приходите на этот форум мы, возможно тоже с вами сможем пообщаться. Следующая сделка у меня была открыта по инструменту EOS. В стакане я вижу крупную плотность, и от этой плотности начинаю набирать позицию блонг. Также, если мы с вами обратим внимание на график, то по техническому анализу видим, здесь небольшой такой уровень сопротивления. В пробой этого уровня я и захожу. Я лично рассчитывал увидеть движение на повышение после ретест этого уровня и дальнейшее движение на повышение. В данной ситуации все было неплохо, но вот смотрите, у нас сначала стояла заявка на 60 тысяч монет, грубо говоря. После После того, как цена уходит на повышение, эту заявку просто со стакана убирает, поэтому я уже принимаю решение перенести стоп лосс без убыток, также в данной ситуации рассчитывал словить пробой наклонки, но такого не произошло, цена начала вкатывать и я был закрыт уже по стоп лоссу в минус 1 доллар. Если посмотреть на график, то эта ситуация выглядит примерно вот так. Следующая сделка была открыта по инструменту биткоин. Очень интересная сделка. Стакань спота. пота. Я не вижу там каких-то супер крутых объемов, но смотрите, что здесь происходит. Цена к этому уровню подходила уже не один раз. Подходила очень много раз. Вы просто посмотрите. Повышается активность стакания. Я понимаю то, что сейчас, сейчас вот должен произойти какой-то пробой. Вы только посмотрите, какая началась бешеная активность стакания. Просто непонятно, что происходит. Все лагает. Я понимаю то, что биток сейчас возможно вообще улетит там на 58 тысяч долларов. Опять же, некоторую часть позиции я начал уже фиксировать просто вот так вот по рынку кидать некоторую лимитками закрыл, ожидал увидеть прям какого-то хорошего движения как в предыдущий раз и даже если там я раскидывал как-то Fibonacci можно было ожидать движения примерно до 58 400 но опять же такого движения не случилось цена от битка начала хорошенько так импульсивно вкатывать и остатки этой позиции были закрыты уже по стоп-лоссу. и того в этой сделке было заработано плюс 22 доллара, по графику если смотреть это выглядело все примерно вот так вот у нас тот самый импульс на этом импульсе фиксирую часть позиции и остатки были закрыты уже по стоп посмотрите как потом цена битка начала хорошенько вкатывать следующую сделку открывал по инструменту авакс стакане спота я вижу крупную плотность и от этой плотности начинаю отталкиваться на понижение вот та самая крупная плотность на 18 тысяч монет и на графике здесь виден небольшой такой уровень сопротивления в пробой которого я собственно и захожу рассчитывая увидеть хорошее движение на понижение. Но, опять же, посмотрите внимательно, то, что эта плотность у нас сначала стоит, после эту плотность убирают, и я принимаю решение уже просто закрываться по рынку, потому что мне не за что прятаться. Была бы плотность, понятно, я за плотностью выставил стоп-лосс, и как бы хоть чем-то защищен. А здесь уже остаюсь такой, грубо говоря, незащищенный, поэтому принимаю решение закрыть эту просто позицию. Того в этой сделке было потеряно 15 долларов, и если посмотреть на график, это просто обиднейшая сделка, потому что, вы посмотрите, здесь я самостоятельно закрылся, не по стопу, просто вот. Сам сидел и закрывался по рынку Нет, чтобы немного подождать И здесь цена вот так вот хорошенько улетает на понижение Поэтому, если вы уже открыли сделку То не спешите, пускай она сама собой идет Возможно, вы сможете упустить вот такое вот движение Потому что стопик у меня -то был, вы помните, коротенький, да? А вот какое движение я мог вытянуть Ну и последняя сделка на сегодня Была открыта по инструменту XRP В стакане с потай мы с вами видим Крупную лимитную заявку, крупную плотность И от этой плотности я начинаю набирать позицию в шорт если смотреть по. По техническому анализу то здесь есть небольшой такой трендовый уровень от которого мы собственно и открываем позицию но опять же больше в этой ситуации я опираюсь на плотность и если что я бы здесь уже сверху добавлялся В целом здесь по ситуации цена у нас сразу улетает на понижение я раскинул для себя такие важные уровни по которым я бы уже смотрел на цену как она на них реагирует но здесь биток начал вкатывать сразу я перенес стоп лосс уже в безубыток даже если цена у нас бы откатила я бы ничего в этой ситуации не потерял но биток начали на это вкатывать все монеты просто начинают лететь. И вот странная такая сейчас ситуация происходит. То, что биток у нас растет, да, а все альты падают. Почему так происходит? Да потому что просто деньги с альтов просто переходят в этот самый биткоин. В эфир, в такие, знаете, более стабильные монеты. Когда уже биток отрастет, вы увидите потом, как просто монеты одна за одной будут лететь. Такое было в 2017 году. Я это очень хорошо помню. И то, что если ты понимаешь, как переходить с одной монеты во вторую, просто можно было делать бешеные кси. Я так делал, но потом зашел в биткоин в диамон, и, короче, доделался, потому что эта монета потом ушла в длительный медвежий рынок. И так, грубо говоря, все закончилось. Часть позиции я уже фиксировал вот в этом месте. Часть позиции фиксировал по дороге. И постепенно перетаскивал стоп-лосс. Вот у нас идет то самое хорошее движение. Повышается активность ткани, Просто замечательная сделка. Если бы я, конечно, не фиксировался по дороге, можно было вытянуть, вот просто перетягивая стоп-лосс, максимально возможное движение. Итого, цена у нас здесь улетает. Я принимаю решение уже закрыться просто по рынку, чтобы не пересиживать в этой Сделки. Итого, в этой сделке было заработано плюс 77 долларов. Выглядит она примерно вот так. Захалили здесь, фиксировали часть здесь. И на этой свечке большинство своей позиции. Итого, ребята, за этот день было заработано чистыми. Плюс, давайте посмотрим, 59 долларов. Половину денег с этого баланса я вывел, чтобы уже более-менее нормально отдохнуть в Москве. Вот, буду лететь своей девушкой. Посмотрим также на Москву. Был когда-то там один раз. но ну, более подробно познакомимся с этим городом. Сегодня я, ребята, обратил внимание на монетку Нан. 100% монет находится в циркуляции, находится на 112 месте по UConn с рыночной капитализацией 712 миллионов долларов. Если мы обратим внимание на капитализацию, то она была уже больше 4 миллиардов долларов в 2018 году. Поэтому, если в этом году будет такая же капитализация, рост, ребята, будет просто бешеным. Потому что монет у нас стало меньше, 100% находится в циркуляции. Я считаю, что по этой монете можно просто получить прям хорошие эксы. Но это, ребята, ни в коем случае не финансовые рекомендации. Вы всегда должны думать своей головой, куда вы хотите инвестировать. Если мы с вами обратим внимание на график, то мы видим то, что после такого дикого роста было, такое просто огромнейшее падение. И эту монету укатали просто в дни, ну, минус 99%. процентов. Очень жалко тех людей, которые заходили здесь на самых ях. Как мы знаем, рынок у нас циклический. Сейчас мы с вами пока наблюдаем бычую тенденцию. Максимумы у нас постепенно повышаются. И пока вроде как выглядит все неплохо. Однако вы должны быть готовы к тому, что эту монету могут укатать, как и все остальные. Потому что, когда начинается медвежий рынок, немногие монеты вообще выживают и остаются лишь только единицы до следующих лет. В общем, вы должны быть готовы если вы инвестируете потерять 95 процентов но опять же давайте рассмотрим вторую сторону медали то что эта монета у нас уже даже в 2018 году была примерно около 42 долларов поэтому я считаю то что по этой монете вот можно дать уже хотя бы рост до этих отметок которые были в 2021 а это уже буквально 3 икса к нашим вложениям но опять же если обратить внимание на график биткоину, эта монета находится просто на дне точно так же как лайткоин, точно так же как и дэш рано или поздно будет выход из этих самых накоплений когда мы увидим хороший и бурный рост опять же не финансовая рекомендация всегда думайте своей головой В целом пока по графику здесь смотрится все неплохо если пойдем на перехай этих самых областей здесь даже если раскинуть фибоначи вот от максимума до минимума, то увидим, что у нас как раз-таки вторая цель по Fibonacci совпадает именно с максимумом 2018 года. Поэтому я лично буду ждать примерно вот к этим вот отметкам. Но, возможно, ребят, у нас может улететь эта монета намного выше. Но, опять же, роста может быть и вообще не быть, потому что прямо сейчас начнется медвежий цикл. Я лично, конечно, за цикл, за то, что биткоин в 2021 уже... Около 80 тысяч долларов, да, но не отрицая того факта, что в любой момент просто может начаться падение, я к этому морально готов, что к росту, что к падению, поэтому у меня вообще не волнует: будет рост или падение я ко всему готов. Я уже сам для себя инвестирую 25 долларов каждый день, поэтому потерять эти деньги я уже абсолютно с ними и смирился и с потерей, и с тем, что я их приумножу. Поэтому сегодня, ребят, переходим на криптоком. Буду покупать на криптоком. Я вам уже говорил то, что я беру и так делаю некую диверсификацию, то, что некая. Некоторую часть монет покупаю на Binance, некоторую часть монет на Криптокоме. Таким образом, даже если у меня там заблокируют Binance, то я хотя бы сохраню часть монет уже на Криптокоме. Если Криптоком заблокируют, ну, пожалуйста, сохраню хотя бы Binance. Но если там и там... Ну тогда я не знаю, тогда я просто не везунчик, поэтому нужно всегда диверсифицировать свой портфель не только по монетам, но еще и по биржам. Также я еще некоторую часть держу в наличке, вот кто-то мне спрашивал, зачем мне наличка, ну потому что ты не знаешь, вдруг у тебя в банке заблокируют счет, где-то самая гарантия то, что у тебя деньги, грубо говоря, никто не заберет, а когда у тебя есть и наличка, ты уже как-то более-менее спокоен. Так, вводим эту монетку, нано добавляем в наш портфель И после я уже выложу, ребята, пост в Телеграме, где более подробная информация Опять же, вы можете себе сделать вот такого вот дневник Я уже написал информацию в Телеграме, как этот самый дневник создать Вы можете перейти, почитать вот в этого бота Потом добавить API-ключи и вот смотреть уже все свои сделки, именно как вы их открываете У меня получаются максимально такие скальперские сделки Где-то вытягиваем движение, где-то не вытягиваем Зато показываем все, как есть на самом деле Этого, ребята, было заработано за вчерашний день получается 59 долларов заинвестировали в монетку на надеюсь вам видеоролик понравился конечно много что хотел рассказать видимо упустил потому что 57 дней подряд записывать видео уже немножко ребят голова тоже квадратная повторяются постоянно слова и ты вроде хочешь много рассказать но думаешь блин а наверное это рассказывал потом думаешь нет наверное не рассказывал короче вот такой вот тупняк происходит но ну, ничего сейчас поеду в москву там немножко короче вот так вот развеюсь наберусь новой информации и будем с вами продолжать дальше топить все, ребят, всем большое спасибо за просмотр, всем удачи, всем профита, всем пока.